Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале Max Capital. на котором мы развиваем инвесторское мышление. Сегодня поговорим о том, стоит ли открывать в 2023 году банковский вклад под высокий процент. Поделюсь собственным мнением. Если интересно, стоит ли сейчас обращать внимание на банковские вклады и депозиты, смотрите обязательно данное видео до конца. Мое мнение, что будет происходить с банковскими вкладами. То есть, на настоящий момент наблюдается следующая картина. На недавнем заседании Центральный банк России Оставил процентную ставку без изменения на уровне 7 с половиной процентов при этом дав в комментариях достаточно такие естребинные, что не исключает того что процентная ставка в дальнейшем будет повышен решили сейчас на регулярной основе оставлять подарки для наших подписчиков на канале поэтому обязательно подпишитесь на канал но а подарок Получайте по ссылке под данным видео, проходите, забирайте абсолютно бесплатно. Надеюсь, он вам будет полезным и нужным. Что зависит от процентной ставки Центрального банка, что на нее непосредственно влияет? Это инфляционные ожидания. А на инфляционные ожидания внутри России... В свою очередь, влияет в первую очередь валютный курс. В свою очередь, что влияет на валютный курс? На валютный курс влияет торговый профицит или дефицит. Ну, то есть в России традиционно торговый профицит. Россия больше продает за рубеж, нежели чем ввозит. И чем больше торговый профицит, то есть чем больше мы продаем своих энергоресурсов за рубеж и чем больше мы получаем доллары, которые не стерилизуются, но ну не то что не стерилизуются, они забираются обратно импортерами, которые осуществляют импорт, то есть ввоз на территорию России иностранных товаров и услуг, тем сильнее укрепляется рубль. И наоборот, соответственно, когда у нас экспорт уменьшается, валютная выручка уменьшается, а импорта становится больше, это приводит к тому, что у нас рубль слабеет, а доллар укрепляется. Соответственно, что у нас происходит? У нас происходит следующее, что ограничения начинают все-таки действовать, и предельная цена на нефть начинает действовать, предельная цена на нефтепродукты начинает действовать. Причем, если с нефтью еще как получалось таким образом, что российскую нефть со скидками готовы были покупать, дружественные страны, занимаясь собственной переработкой и экспортируя уже переработанную российскую нефть, то нефтепродукты-то особо покупать никто не хочет российские, да, и здесь это может существенно повлиять на торговый профицит, который получает Россия. Мы видим, что, естественно, государство пытается с этим каким-то образом бороться, вносятся законопроекты, по какой цене будет рассчитываться стоимость нефти для исчисления налогов в бюджет, что предельная скидка там 25 долларов к цене рыночный бар для нефти я тоже понимаю откуда растут э, здесь ноги потому что часть российского импорта причем значительная часть она не направляется обратно в россию то есть нефтяные компании продают дружественным компаниям за рубеж и говорят что мы продаем с большой скидкой да а вот эту валютную выручку в россию она соответственно не приводится поэтому государство сказала ребят вот вам формула вот вам цена бренд минус 25 вот так вот будем рассчитывать а как уж вы там будете по какой цене вы будете реально продавать нас не интересует почему Потому что России важен вот этот вот торговый баланс, да, то есть что происходит с валютой. Но при этом доллар, скорее всего, будет находиться там в среднесрочном диапазоне, там, 72-82, может быть, даже в верхнем диапазоне 75-85. Это неизбежно приведет к росту инфляционных ожиданий. Импорт постепенно восстанавливается. Инфляция, соответственно, будет повышаться, центральный банк будет реагировать на это путем повышения процентной ставки. Причем здесь депозиты, скажете вы, Максим, постоянно какие-то длительные предыстории, зачем они нам нужны? Стоит все-таки открывать депозит с высокой доходностью или не стоит? Я объясню, почему я сейчас ставлю этот вопрос. Потому что есть высокая вероятность, что во второй половине 2023 года Центральный банк будет опережающе влиять на инфляционные ожидания и повышать процентную ставку. А повышение процентной ставки, в свою очередь, приведет к тому, что банки будут повышать доходность банковских депозитов. Исходя из вышеизложенного, как мне кажется, да, является целесообразным создать некую такую... Ну, то есть условно у вас есть какая-то сумма которую вы хотите разместить на депозит до да? разместите там 30 процентов на долгосрочный депозит если у него доходность выше 10 десяти с половиной процентов а остальную, соответственно размещайте на краткосрочные депозиты потому что процентная ставка ЦБ может быть поднята там, в пределах одного полутора процентов я этого не исключаю и здесь в приоритете является не столько, что депозиты банковские будут более привлекательны, будут привлекательны доходности государственных облигаций российских, да, потому что у них вырастет доходность, сами облигации упадут в цене. И можно будет я думаю, это где-то вторая половина 2023 года, размещать средства на 2-3 года в государственные облигации Российской Федерации с доходностью 14-15 процентов эффективной доходности плюс еще что у нас вводится все равно правило что банковские депозиты суммы более 1 миллиона будет облагаться налогом ставка если превышает ставку рефинансирования центрального банка от этой разницы берется повышенный налог то есть если вы оставляете деньги на банковских депозитах то у вас есть еще налоговые издержки которые вы несете. если же вы в этом случае рассматриваете для себя облигации то там наоборот идет налоговые послабления. и валютная переоценка и доходы частично ну то есть там будете налоги платить да но опять-таки если использовать индивидуальный инвестиционный счет если использовать налоговый вычет на долгосрочное владение если вы все равно готовы были там на 2-3 года размещать банковский депозит то есть вам два-три года деньги могут не понадобиться использованием индивидуального инвестиционного счета можно получить полное освобождение от налогов поэтому получается что отвечая на вопрос я считаю, что инфляционные ожидания в России будут расти. Центральный банк России повысит процентную ставку. Размер повышения может быть от 1 до 1,5%. Не менее, все еще очень много будет зависеть от геополитики. И сейчас, соответственно, разбить сумму на несколько частей, одну треть можно разместить, если у вас ставка больше 10% банк предлагает и попадает в сумму под страхование вкладов, а остальное – это краткосрочные депозиты в различных банках с готовностью в любой момент через индивидуальный инвестиционный счет произвести инвестиции в государственные облигации Российской Федерации. Друзья, у нас недавно вышло совместное интервью с Дмитрием Черемушкиным на его канале Wall Street Pro, на котором мы рассматривали будни московской биржи и получился некий такой батл, да? Но даже там не батл, а история Дима отличается тем, что он спекулятивно работает на российском рынке, на глобальном рынке, он больше сторонник технического анализа, быстро зашел быстро вышел сделал на этом себе имя он в том числе инвестирует долгосрочно интересное получилось интервью можете посмотреть у него непосредственно на канале есть желание записать интервью в совместное совместно с ним на канале какие бы вопросы вы задали Дмитрию чтобы вам было интересно послушать и в каком формате вы хотели бы чтобы данное интервью было записано батл человека фундаментальным анализом и адепта фундаментального анализа там купи и держи Максима Петрова или больше посмотреть в текущей ситуации что нет никакого смысла инвестировать сейчас на долгосрочный период что нужно Играть на коротке, что-то шортить, зарабатывать на падении. Возможно, Дмитрий может поделиться своим мнением. Напишите обязательно в комментариях под данным видео. Мы соберем вопросы и запишем такого рода интервью. Сегодня же у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока.